26 лет я работаю на грейдерах и 35 лет на строительстве дорог. Технологическая особенность грейдера Кейса 865 – на поворотном круге среднего отвала. Зубья расположены с наружной стороны круга. Эта конструкция она снижает износ поворотного круга. Гидравлика у него очень мягкая, хорошая. На трех цилиндрах стоит противоударный клапана. 3D работает за счет этого очень хорошо. Гидравлика позволяет работать точно. Вот я работал на старых гридерах, там маленькая кабина, неудобно. Здесь широкая, вид хороший. Один из часов работаешь, в принципе, не устаешь. Сидение регулируется, музыка есть, кондиционеры есть. Насчет комфорта здесь все сделано хорошо.